Давай. Ох! Выбрался весь в грязи. <реклама> чертов Ч ⁇ рт возьми, то Ай! Блин, свин, ты мне все запорол. Зачем ты такой агрессивный? Ну что-то нужно подтянуть, да? Шоу вон. То это мы достали откуда я знаю что встречащая штука мне нужна сто процентов о фак это чё такое Что это было ребята <смех> Ч за жесть так стопы ничего не упустили? вроде бы нет ну блин очень стрёмная какая-то штука управление людьми На улице закончился дождь, тут чья-то разбит, и не одна, куча чьих-то машин разбитых. Блин, стрёмно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. что за что это за очередь на убой так э -э судя по всему мне нужно достать до вот этой цепи э -э цепи да или нет или да ага, Вот так я до нее достану Хорошо а Куда мне нужно? Налево или направо? Ну, слепо всего направо Мы движемся к свету, так сказать Верно? Правда, какая-то тень странная для этих окон я ничего не могу сходить тут опять щеблечит цыплята М -м -м. ой не нравится мне это все это не цыплята это варабей варабей так хорошо наверху что-то есть А, ну логично, да. Я говорю, что наверху что-то есть, и как бы мне нужно подняться наверх. Естественно... А, так, э, по идее я могу схватить, повернуть эту байду вот так, да? После этого поднять ее повыше. Да, повыше уже никак. Биороботы это про тех чуваков, которыми управляли? Или про очередь из людей или ты думаешь что были не люди так забрался не упал хорошо ой молодец красавчик угу. Я что-то так и подумал, что вот именно так произойдет. Блин, странно очень, что тут никого нет. Ох. Чуть было не упал. Очень странно, что тут никто нас и не ищет. Типа, там, что в этих местах я, в принципе, не могу... Мне кажется, за эту штуку можно как-то зацепиться. ага желтая mm. желтая штука ну давай вырубать 2 из 14 блин стрёмное место куда я иду теперь на направо да Ага. Обставить их вместе. Что надо сделать для этого? В принципе. Надо сделать вот так. Я так подозреваю. Как башка гудит. И вот теперь они, по идее, могут встать вместе, да? Давай. Блин, ну реально какие-то биороботы. Это станция метро заброшенная, или что это? так по ушам бьет не знаю как вам но мне короче в наушниках реально сейчас по ушам лупашит какой-то стук так тут была вывеска р и c Ого, ого, смотри Очередь Просто идут друг за другом Кстати говоря, снизу видно Желтый кабель И лестница вон слева Тихонечко чтобы нас особо не заметили. Какой-то плеер стоит. Настрой отлично. Р Е С Стрёмно это все, они не, не зря парниша пытается выбраться, да? А мы мы тут не расшатаем, да? Понятно. Кстати говоря, напоминает мне. Черт побери. Блин стрёмно. Напоминает мне э, окошками этими своими Little Nightmares, которые я проходил э, в прошлом году, что ли? Можно посмотреть у меня на Ютубе. Тоже за один стрим прошли. Этот стрим затянулся на все сутки. Блин, посмотри, как они ходят. Что с ними не так? Люди вы нормальные, нет? Офигеть. Так, лестница. А ч, я не могу по ней забраться? Могу. Никуда не попаду, да? Я понял. Хорошо, давай вот так сделаем. А тут у нас что-нибудь есть? Ничего тут у нас нету. Пойдем. Блин, такое впечатление, что можно отломать. Так, тихо. Это очень стрёмная штука. Так, чуваки лежат, куча чуваков лежит. И что с этим всем делать? Я забыл выключить но судя по всему нам нужно врубить э, лифт правильно Врубаем лифт и э... ну судя по я подозреваю что вот эти вот штуки будут э, короче мешать нам пройти дальше Давай попробуем а ну да А, ну да, понимаю. Блин.